И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! У нас сегодня идет награждение очередного нашего выпускника, выпускника школы Академии Телесно-Ориентированных Практик, сокращенно Альфа ТОП. Это Кудрявцев Дмитрий Владимирович. Награждается дипломом и сертификатом вот таким вот красивеньким. Вы можете заценить. 26 апреля 2020 года по специальной программе, но все не буду, зачитывать, да? Присуждена квалификация Мануальный массажист, хиропрактик С правом работать в медицинских учреждениях В хозрасчетных и культурных объединениях Клубах и салонах по месту жительства В сфере кооперативной И индивидуальной предпринимательской деятельности И также для открытия своего Собственного дела Ну соответственно сертификат там на стенку вешается Вот я Поздравляю тебя Спасибо Помощряю ручкой но это еще не все. Мы проходили анатомию тела человека, правку костей, костно-связочного аппарата. И поэтому это серьезная профессия, которая я тебя запускаю в жизнь, да, но нужно прочитать клятву. Вот есть золотая такая бань. Ну, по типу не навреди. Возлагай на нее так, руку. Так, И так. Не-не-не, да, я... на нее на нее руку. Поля... Ты, не, так и я..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 Гармоничного божественного сосуда Благо даю, благо дарю, благо дарю Спасибо, Олег Ура! Все похлопали Поздравляем Ну все, вы также приходите к нашу школу, в академию Обучайтесь. все происходит на живой натуре, минимум практики В смысле, минимум теории, максимум практики, подтверждаешь? Да, и как бы с понедельника вы выходите дипломированным специалистом сразу в дело, сразу в работу. Можете повышать квалификацию, можете с нуля, в принципе, изучать то же самое. Все для вашей пользы. С вами был Олег Лахудвин и Дмитрий Кудрявцев. Пока-пока.